Всем привет! Сегодня хочу вам показать некую фишечку, как сделать воистину черный крем. Это будет черный ганаж. он будет не темно-коричневый, не коричневый, а именно черный получится. Посмотрите, это один и тот же крем, но благодаря определенной фишечке он становится черным, а не коричневым. Все на самом деле очень просто, так как мы делаем обычно ганаж на масле. Растопили в микроволновке черный шоколад. Добавляем к нему масло комнатной температуры. Также сюда у нас идет черный алкализированный какао. Сейчас уже не проблема его купить. Ищите в интернете, если у вас вблизи нет кондитерских магазинов. Вы всегда его найдете. Добавляю сюда щепотку черного красителя жирорастворимого. Он будет поярче именно в этом креме. И взбиваю это. После взбивания нам нужно дать постоять этому крему. Он станет у вас как бы коричневым. Дайте поставить ему с полчасика, а затем его нужно подогреть в микроволновке еще раз. Сделать его более жидким и мягким и дать ему остыть до рабочей температуры. И только тогда, после подогревания, он у вас станет вот такой вот. Посмотрите, это один и тот же крем. Только с правой стороны это до подогревания, с левой стороны это после. Дерзайте, все очень просто, очень... Легко и я уверена, что у вас тоже получится такой же черный красивый крем. А с вами как всегда был Кекс, до новых встреч, пока-пока!